Генду плюс, литий плюс, СО3 минус, кальций 2 плюс, по 43 минус и ООЖ OH минус. В таблице предложены реактивы, с помощью которых можно определить указанные ионы. На самом деле это задание достаточно э, простое. Что здесь можно или как можно здесь порассуждать? Если у вас каким-либо ионом будет образовываться осадок, либо характерное вещество, да, например, аммиак, летучая с запахом, значит при помощи этого вещества можно определить какой-то из ионов. Ну, Давайте будем рассуждать. Пункт А у нас... Калий-2С. Так как калий у нас в принципе образуют только растворимые соединения, нас будет здесь интересовать сульфид-ион. И он будет образовывать осадки либо с аргентом плюс, то есть с ионами серебра, либо с ионами кальций-2+. Таким образом, мы с вами можем сказать, что при помощи калий-2С можно определить только два иона. То есть 2А соответствует двум. Б. NH4 втор. Здесь можно и NH4 использовать плюс как анализатор, также вторит ион. Значит, с вторит ионом литий образует всадок и кальций 2 плюс. А с NH4 плюс будет образовывать oh ионы скажем так, летучее соединение аммиак, которое мы тоже можем идентифицировать. Соответственно, для пункта B у нас три иона. В. Магний, хлор 2. Здесь что мы можем с вами сказать? Пойдем сразу же по порядку. Аргентум плюс он образует с хлоритионами осадок. Значит, здесь у нас подходит. Далее кальций 2 плюс также образует вместе с хлоритионами осадок. PO4, 3 минус с магнием осадок. И магний oh 2 ну, то есть магний 2 плюс OH минус ионами, образуют также осадок. Поэтому H целых 4 иона. В соответствует 4. И Г, последняя цинка, СО4. С сульфат ионами серебро выпадает в осадок. Кальций 2 плюс в осадок. А с цинк 2 плюс ионами co 3 2 минус. PO4, 3 минус. И у H OH минус он Таким образом, H целых 5 ионов. И для пункта G соответствует 5. Таким образом, правильный ответ у нас А2, В3, В4, Г5.